И всем привет, с вами Паванта Саланов. Сегодня мы играем в Роблокс. Симулятор силача. Как я понимаю, тут надо нести вещи. Давай начнем с этого. Не я, я даже не, не смотрю. Может сутки? Нет. Но все спира. Тяжелое. Вроде такое мелкое. Но тяжелая, почему-то. Плюс две энергии. А, и тут качалка. Это значит, надо тут качать. А, второй раз уже за 2. Да. Даже... О, 101. Мне дали, походу, второй шанс, походу. Так, качаемся, качаемся. Почему я даже утку не могу поднять? Не поднять, а именно потащить. Вот. А нет, теперь утку могу. Ого, утку дают. По 32. Это уже хорошо. Так. Собираем где-то давай те сто, да, вот сто четыре подойдет. Все пятнадцать раз ну, Стил так получил. Попробуем Вантус. Не а, только если так не сможем а по сути я могу вот так сделать а шесть о ну, не это очень легко и очень мало дают давайте шесть этих и 6 уток нет только с одной уткой мы сможем ладно вот так сделаем. Проходит все так. И просто сутки вот так делать. Нет, с шести я не смогу, с пяти не смогу. С тремя смогу, с четырьмя смогу. О, 235, надо в качалку пойти. Я тоже хочу прыгать быть как ты но я в это уже поиграл только я вышел из того аккаунта и приходится все делать все заново пошел в том аккаунте я все играл и играл и а надо еще снимать о бантус смогу мог могу 200 200 раз ну, просто 200, 200 этих сил. Энергии дают. Только один вандус я могу. Жаль. Так. А, питомцы что дают? Энергия. А, да, только за робоксы. А, а питомцы очень хорошо. Так, а что они дают? А, плюс несколько этих... М -м плюс эти энергии. А, ну да, было просто 200, осталось 203. Они капельку уже помогают, они помогают. Ого. А, нет, не могу а просто мальчик. Не мальчик, а просто какой-то человек. Столько несет подтягиваем сегодня подтягиваемся а тренируемся так сколько там а 4 минут прошло только делаем делаем делаем занятием так все сделали давайте попробуем туда пойти так мы сможем да мы смогли Ура. Ого. Гу-гу-гу. Я не могу. Мяч. Могу, только очень тяжело. А Герю? а, -а, -а. тоже не смогу. Приходится с этого. Начинать. Что в них налит? Налито. То, что самое слабое, я не могу так понести, или как могу. Там было 203, а тут 303. Хорошо, хорошо. Так, надо купить питомцев. Надо качать питомцев именно. А, тут, тут э, 500 надо. А, значит, питомцы мне не нужны. Я буду без питомцев, Саша, это говорю, буду только так ходить, чтобы было честно. Все равно две я не могу, только одну могу понести. Почему? Ладно. Все равно не могу понести это. Но шар я смогу, потому что он крутит все раз. Это хорошо. Будет так лучше. Так, а что? Сколько он дает? А, 200. Он дает 200. То, 300. Три. Эм, не. Вот ну, пускай это сколько. Я забыл уже. То 200, а это сколько дает это 300 конечно это я буду нести а это из-за того что как сказать то что кру крутится будет легче с ну одну я смогу а две тоже могу тоже хорошо, прогресс. Шестьсот сделал норги. А я смогу одну эту гантель понести? Не, не могу. Пускай, если он не. Он нес мне назад. Ладно. Шесть я не могу. 5 не могу. Четыре. Тоже не могу. Три капельку могу. Ну, лучше две. Лучше по капельке, но быстро. Это кто? Он очень сильный. А, что сильный? Это вот этот. Мини крафт. А я тут, походу, самый слабый. Почему? А, у меня было Бэби. Бэби Нуб, а сейчас Вэрк Нуб. Это что, прокресс, значит? О, уже по 3 могу. Это уже плюс. А гантель я могу? Я хочу хотя бы одну гантель понести. Узнать, сколько она весит. О, могу. Так, сколько она дает? 4 я больше вот этих соберу 900 этих штук, чем эти. Эти вообще две штуки я не могу. Лучше этих 3 или 4. Давайте 6 попробуем. 6 не могу, 5 не могу, 4 могу. Это уже буду по 1000 получать. Ну, 1000 с чем-то. 1200. А тоже хорошо. Так, занимаемся, занимаемся. Это значит, что я буду получать больше. Еще мы занимаемся. Так, а шестерки я могу до сих пор, могу.